Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы, на, мы в эфире центра, радиоцентра Сангейтс, у нас, как всегда, по четвергам женская гостиница, гостиница, гостиная, женская гостиная, меня зовут Рита Борт, и со мной сегодня Настя Хрущинская, как всегда, и а Настя, здравствуй, Настя, и она представит сейчас свою гостью, и о чем пойдет речь, пожалуйста, Настя. Спасибо большое, Рита, доброе утро, добрый день, добрый вечер. У нас сегодня интернациональный эфир, совсем такой конкретный интернациональный, потому что у нас гостях Ольга Зупан, она выходит с нами в эфир из Словении, из города Любляны. И Оля у нас инструктор йоги лица. И мы сегодня поговорим о том, что же такое йога лица. У Оли там еще есть очень интересные гости с ней вместе присутствуют, которых она нам или я представлю, или она сама нам представит. В общем, я думаю, что будет... Удивительное у нас шоу, и Оля считает йогу лица эффективной биотехнологией. То есть это не просто, тех... это не просто подтяжка лица, это не просто косметическая гимнастика, да, которая нам, женщинам, дает омоложение, но это и кратчайший путь к красоте и здоровью всего тела. И йога лица является еще одним подтверждением мнения о том, что все гениальное очень просто, потому что действительно гимнастика, очень легкая, очень простая для исполнения, но при этом дает совершенно удивительное, глубокое погружение в себя и в женскую природу, и, Олечка, здравствуй, здравствуйте. Я экс Добрый день, представь кто там с тобой в эфире, потому что я вижу, а то боюсь ошибиться. Я знаю, что у тебя очень непременно то свинитый, я представлю, ты, рядом, ты, сам балерина, с... да. рядом со мной сидят две обворожительные женщины которым я испытываю глубочайшую любовь и уважение. Маргарита Исаева, выпускница Академии балета имени профессора Вагановой, основательница школы русского балета в Любляне, моя курсистка. Мы и дружим, и занимаемся йогой лица, и выезжаем на природу, и помогаем друг другу жить. Валентина Алексеевна Харлова, врач высшей категории, доктор наук, физиотерапевт, гинеколог, специалист по женским заболеваниям, автор нескольких патентов по грязелечению женских гинекологических заболеваний. Вот такие выдающиеся дамы рядом Да, себя. у нас гости просто потрясающие. Спасибо, Олечка, за приглашение. Добрый вечер, добрый день вам. Я не знаю, сколько у вас сейчас времени. У меня 9 утра в Москве. 8. У нас 6 часов, 6 часов вечера. У да. что мы в эфире из Чикаго, Сан-Франциско и Любляны. И вещаем мы для всего русскоязычного мира. Вот. И я думаю, что нас слушают очень много где. И, Оль, Очень приятно да. И прежде всего я хотел бы рассказать хотела бы у тебя спросить, чтобы попросить тебя рассказать о том, как ты сама пришла к йоге лица, вообще свою историю, да, прежде чем мы начнем более подробно о методике. С удовольствием. К юге лица я пришла печальной долью испытаний. Знаете, я считаю эту Землю, эту планету Земля большой школы, И учимся мы здесь все друг у друга. И в результате промежуточных экзаменов попадаем на тот или иной уровень, где нас встречают с распростертыми объятиями свои же по духу люди. И вот в Академии Савины Атаи, которая находится в Любляне, я пришла через полтора года. Жизни в Словении. Я переехала в Словении из Санкт-Петербурга, где родилась. И эти полтора года внесли в мою жизнь настолько большие перемены, что я решила совершенно изменить и свое занятие. Я приехала в Словению детским автором, автором многих детских книг, участницей художественного проекта Четыре стихии, который по сей день работает и существует в Петербурге. А через полтора года я решила, что мне бы хотелось иметь Нечто гораздо более материальное а, в руках, не знаю как это объяснить, а, нечто, что я буду видеть моментально. Вот, может быть, еще потому, что я очень быстрый человек, мне, хочется, мне хотелось видеть результат моего труда быстро. Хотя йога лица не является быстрым средством, но а, быстро очень а, реагируют женщины на изменения внутри себя, быстро очень вспыхивают улыбки, быстро чувствуешь позитивную энергию, отдача идет. Это фантастическое чувство. Я пошла учиться в академию Савинатай, которую я узнала через журналы, через местную прессу. Она показалась мне чрезвычайно интересной женщиной, и я себе сказала, я хочу с ней познакомиться лично. У меня Я когда э... зашла, прошу прощения, когда зашла на ее сайт после того, как ты мне рассказала, я, мне показалось, она очень молодой, да, я прямо поражена была. Да, есть, тебя, я тебя, на самом деле есть. всегда испытывала <свят> такое легкое чувство зависти к женщинам, которые смогли в молодом возрасте прийти к, к изменениям внутри себя и гармонизации этого мира, вот, найти свое предназначение. Дорогая Анастасия, ну когда мы начнем с вами через скайп заниматься йога лица, чудозависи исчезнет само собой. Потому что у каждого своя судьба и своя дорога. И Мне нужно, я нужно доверять, в жизни. У нее в жизни такое количество испытаний, понимаете, сильным людям дается гораздо больше испытаний, и в этом возрасте, когда они еще способны с ними справляться, трижды, четырежды их крат больше, чем у обычных людей. Так что нет места зависти. Она потрясающая женщина, она такой миссионер в том, что она делает, и ее карьера началась в 16 лет, потому что ее мама искала веру себе по душе, а в итоге нашла занятие дочери по плечу. То есть они объездили вдвоем весь мир, мама ее возила за собой, дай ему здоровье. И Савина от усталости заболела, в 16 лет, у нее сдала поджелудочная железа, ей ничего не оставалось, кроме как искать методы, альтернативные методы лечения для самой себя. И таким образом она пришла к китайской медицине. А после этого поехала в Америку учиться йоге лица в американской школе, где преподавали достаточно плоско эту гимнастику как гимнастику, никакой философской подоплеки там не было, никакой связи с строением тонкого тела человека не было. Было за упражнений, которые выполнялись в быстром темпе и большого результата не давали, потому что нужно очень здорово чувствовать свою физику, свое тело. И вот на эту тему можно я все-таки попрошу сейчас сказать Маргариту, мою чудесную подругу, потому что я э, обожаю заниматься телесными людьми, вот людьми, которые занимаются спортом, занимаются танцами, занимаются э, йогой э, тела. Эти люди очень быстро откликаются на то, что происходит с лицом. А потом мы вернемся. Yeah, yeah, я yeah. совершенно Please, согласна. Yeah. Маргарита, здравствуйте. Я совершенно согласна, потому что люди, которые чувствуют свое тело, они, им гораздо легче объяснить, что вообще происходит. Потому что когда ты себя слышишь, то это вообще во всем. У меня в юридической практике, я специалист по юридии, у меня то же самое. Люди, которые себя слышат, они всегда откликаются гораздо легче. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте еще раз, дорогие слушатели. Я Маргарита Исаева в эфире. И я спешу поделиться своими ощущениями. Во-первых, первое, конечно, я испытала великую радость и удовольствие быть знакомой с Ольгой Зупан, которая меня посвятила в экскурс и знания анатомии человеческого лица. И поскольку я человек как раз именно тот, у которого профессия связана с очень э, сильный, то есть практически с, э, с телом, да, который ты много-много лет в процессе, ты его сам, э, как искусный, э, знаете, э, скульптор, э, все время его делал, все время его исправлял, его как-то все время э, доводил до совершенства, э, э, то мое ощущение, когда я э, попробовала э, вот эти упражнения, я бы не сказала, что они, они выглядят просто, но на самом деле, вот первые ощущения мои я испытала удивление и, и наслаждение и радость, все в одном флаконе. Это было совершенно вот просто выброс такой энергии какой-то сумасшедшей. Поскольку я очень хорошо знаю свое тело, я стала напрягать мышцы лица и никогда не думала, что это так связано с, все связано с телом. Да? То есть, когда я напрягала мышцы лица, у меня напрягалось туловище, тела. Все, все мои мышцы настолько сильно, что я чувствовала, как меня сводят кончики пальцев на ногах. Вот представляете? Это совершенно потрясающе. И это еще вот. надо учесть, что Маргарита занимается как олимпийская чемпионка каждый день. Каждый божий день. Спасибо большое, Если обычно, я рекомендую утренние и вечерние сессии в тот момент, когда у вас есть время, то Рита занимается буквально каждую свободную секунду. Я бы хотела все-таки еще поглубже да, рассмотреть эту технику. Да, конечно, мы, мы все пытаемся... ждем с нетерпением. Что-что? Ждем с нетерпением. У нас да. как-то со звуком не очень а... хорошо. Я надеюсь, что потом в записи будет хорошо слышно. Угу. Юг лица начинается с того, что... Мы осознаем, сколько у нас мышц на лице находится. 58 лицевых мышц, каждая из которых, конечно, ежедневно и ежесекундно не задействованы. Вот представьте себе, что вы каждый день стандартно ходите из дома на работу пешком с работы в магазин, куда-то еще, и ни, никаких других телодвижений не, не производите. Да? И, эта обычная работа не дает вам знания о том, как глубоко залегают мышечные волокна. Точно так же говорение, улыбка, стандартная мимика не дает человеку возможности почувствовать, как глубоко залегают эти мышцы и сколько их вообще. Потому что обычно на следующий день после первой зарядки, после первого занятия наступает так называемый мускул «мускулфибр» когда э, молочная кислота выделяется, и болят челюсти, болят лбы, болят странные места около носа, у некоторых даже подбородки. Это смешно. А это, оказывается это... и там тоже мышцы есть. Да, да. И ну, на всякий случай для нашей видеозаписи я все-таки покажу моего спутника, вот, с которым я э, хожу не расставаясь. Э, это мой мужчина, который представляет собой схему всех мышц. Да? А, далее. На лице э, расположены замечательные э, три из, самых, э, из пяти самых сильных мышц в нашем теле, так называемые мышцы силы, э, круговые мышцы вокруг глаз, вокруг рта, которые, э, ну, поскольку мы в специфическом эфире, я буду называть вещи своими именами, хорошо связаны с анальной и вагинальной мышцы. И э, знаете, вот эта связь она фатальна для каждой женщины, потому что сразу видно по лицу, здорово ли она. Недаром Это индустрия и э, все, что, когда мы говорим о женщинах, мы всегда произносим эти два слова рядом – красота и здоровье. Э, потому что тренируя круглые мышцы, мышцы силы на лице, мы одновременно подкачиваем э, те, которые… Я упомянула мышцы промежности, и наоборот, выполняя упражнения для мышц промежности, мы неизбежно влияем на состояние лица. Косметический эффект достигается в течение трех месяцев. Чудес а, вот этих вот моментальных не бывает, тут нужен труд. А, Упражнение того курса, который а, освоила я, построено таким образом, что как бы поддерживают друг друга. Поскольку лицо начинается с декольте, каждая уважающаяся женщина это знает, мы начинаем с упражнений нижнего яруса, потом переходим к среднему и заканчиваем упражнением верхнего яруса, которые последовательно строит, наполняют, активирует мышцы. Мы делаем это так, как будто бы мы находимся в тренажерном зале для лица. Есть специальные техники обременения, то есть отягощения этих упражнений при помощи рук, при помощи ладоней. Есть, мы такое, веса, да? Да? Я Правильно понимаю, как если мы проводим Сейчас еще она красила побольше все-таки про вышивку, которую как вообще. Алиот, Оля. Да, да, да. Но слышно. звук очень жутк. Может быть, э, убрать изображение, чтобы звук да, был лучше слышно. А так убираю изображение, чтобы нас э, было лучше слышно. Угу. Угу. А еще Настенька, скажите пожалуйста, скажи пожалуйста, мы же сейчас в прямом эфире, нет нас, мы да, конечно, работаем мы в прямом эфире, естественно находимся. Да ты что? Ага. А -а -а. Да, так что ты паузы заполняй, пожалуйста. Конечно, приятнее очень на тебя смотреть, но, к сожалению, поскольку связь у нас такая, она очень сильно интернациональная, то, видимо, есть какие-то проблемы. И, да, mije, я приношу свои извинения за паузу, извините, я не знала. что. Да, Прошу прощения, продолжаю дальше. Итак, кроме того, для чего они еще эти упражнения, да? Мы разглаживаем морщины. Почему я все время говорю о мышцах? Потому что морщины сами по себе при помощи косметических средств, они не уходят. Кожа непосредственно лепится к мышцам, мышца к костям. Пока мы не поднимем мышцу на правильное место, кожа само собой не подтянется. Хоть вы умажетесь этими кремами, вы понимаете, что если мышца не в тонусе, если она обвисла, гравитация влияет на всех без исключения, то ничего мы самым выдающимся кремом не добьемся. Это закон йоги лица, закон природы. Мы... Очень стараемся с девушками, чтобы эти занятия приносили нам не только физическую пользу, но и удовольствие для души. Почему мы так стараемся? Потому что на лице есть не только морщины, но и зоны, где они находятся. И эти зоны непосредственно связаны с душой, с теми сферами жизни, которые контролируются нашей душой. А душа — это развитие. И чем более развита душа, да, тем более процветают эти сферы жизни. И по морщинам на лице можно судить о том, где у нас провисают. да, Не только, не только лицо, но и, и какие-то области жизни. В частности, например, вот если вы сейчас дорогие радиослушальницы, попробуйте улыбнуться. Если вы знаете, где у вас ямочки на лице, смотрите сейчас в зеркала. В этих местах находится очень интересная мышца, которая по-словенски называется динарница. Динара динар – это деньги. Да? Это зона нашего успеха. Одновременно на этой, в этой зоне находится, прошу прощения, в этом месте, да, находится зона, отвечающая за внутренний орган селезенку, а селезенка, по всем законам китайской медицины, отвечает за энергию искренности. Я сразу оговорюсь, что мы говорим о, о лице как о карте не только э, э, нашей жизни, но и о карте внутренних органов. Вернусь, да, пока. это очень известная, кстати, картинка. Я когда анонс делала в нашей программы, я специально даже эту картинку, если ты видела, помнишь, поставила... Э, Mm -hmm. именно такой на, на анонс, где на лице нарисованы зоны нашей, нашего тела, да, все наши внутренние <как> органы, потому что это не только в китайской медицине, вообще любая нетрадиционная медицина, она практикует такой подход, и не только на лице, например, на наших руках и ногах у нас тоже <как> отражены э, все наши внутренние органы. <как> так. А, так вот, я вернусь к этой зоне. Таким образом, работая над этой мышцей, денежной, мы прокачиваем и энергию нашей Выполнение этого предназначения однозначно ведет нас к изобилию, к успеху, и в том числе и материальному. К чему я это? К тому, что работая над мышцами лица, мы работаем над определенными сферами жизни. Кроме того, по лицу женщины, по расположению морщин в определенных зонах мы можем судить о ее женском здоровье. Например, бледная, бледный желобок под носом говорит о том, что матка не в тонусе. Обилие морщин над верхней губой, к примеру, это, короткие примеры, говорит о том, что женщина мало заботиться о себе, как о женщине. И для этого тоже есть специальное упражнение, чтобы прокачивать эту энергию, чтобы возвращать женщину к самой себе. И вот сейчас я попрошу Валентину да, я как Алексеевну... раз хотела Валентину Алексеевну спросить, согласна она вот. с этим? <святый> да, потому да. Потому... Как представитель ортодоксальной медицины, да, вот потому что мы с тобой верим, поскольку мы с тобой не традиционными какими-то техниками, мы не просто а верим. Алексеевне. Мы в Анастасия, да? Анастасия, Анастасия, Анастасия. Здравствуйте, здравствуйте еще раз всем, кто слушает нас. Меня уже представили, я не буду представляться еще раз, чтобы сократить время. То, что говорит Оля, это действительно так. Только я доктор и анатомию изучала, и знаю анатомию, физиологию тоже, но нас не учили понимать тело как целое. Потому что, если представить то, что о лице говорит э, Оля, действительно, сколько отверстий на лице? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь – это уши, да? Семь отверстий на лице, и каждое отверстие э, лечит специалист сам по себе. То есть, это окулист, это ухо-горло-нос, это там, защитовидную железу и так по подобное. Но то, что делает Оля, это, конечно, потрясающе. И то, что она вам сейчас хочет показать, что действительно проекция внутренних органов на лице. И я училась еще в старые времена, я уже довольно-таки возрастная дама. Да, у нас был профессор, профессор внутренних болезней. И как он нас учил смотреть пациента, это смотреть глаза, это смотреть уши, это заставить его дышать через нос, показать язык, пупы и тому подобное. Сейчас этому не учат. Сейчас все заменили: компьютерная томография, СТ, МРТ, ультразвук и тому подобное. Доктор сидит только смотрит бумажки, анализы и больше ничего. Он даже может и не посмотреть на лицо, а на лице действительно на лице как на карте, как Оля сказала, все видно, все видно, если о, очень э, врач э, как, ну, знает это и знает анатомию, и знает приступить к этому, как, с какой стороны. Это большая помощь э, в выздоровлении этого человека. Я уже занимаюсь э, тоже нетрадиционными методами лечения э, больше, чем 15 лет. <coughs> Я понимаю, что э, все-таки это медицина будущего и на ней надо вот как бы протаривать дорогу. Я не знаю, как у вас в Америке, у нас здесь это очень тяжело делается, потому что медицина, обычная наша медицина, как мы говорим, государственная медицина, она немножко имеет не немножко, а совершенно другой подход к человеку. Это лекарства, это антибиотики, и это исследования, все те нанотехнологии в исследованиях. Но мы не будем забывать, что мы маленькая микросистема в обычной большой биосистеме нашей Вселенной. И то, что наши пре -пре -пре предки э, знали, то это мы сейчас забыли, и мы должны это все восстановить. Ну, я думаю, что мы дальше будем говорить уже более конкретно. Да. Оля, наверное, продолжит. Да, я сейчас... Спасибо большое, Политина Алексеевна. Я вас категорически поддерживаю, потому что я сама занимаюсь аэрведой, аэрведо листическое направление в медицине, да, это индийская холистическая медицина, и она рассматривает всегда человека как целостный организм, и я всегда когда работаю со своими э, пациентами, со своими клиентами, всегда это подчеркиваю, что если у вас где-то заболело, это не значит, что у вас болит там, где болит. А это может быть вообще все, что угодно, и это может быть еще и психосоматические проблемы, которые отражаются на вашем тонком теле. Я очень рада, что врачи, э, тоже есть в этом, это понимание у них. Спасибо вам огромное за поддержку. Да, пожалуйста. Вот поскольку мы заговорили о тонком теле я очень много на ознакомительных занятиях рассказываю об уникальном меридиане в теле женщины. Не, вставлю, не, встав, не встаю а, еще и раз говорить о нем Это меридиан желудочный, так называемый. Вы, наверное, с ним знакомы, Ты, а, с ним знакомы Настюша. Да, конечно. А, он, Да, да. Он а, проходит через все самые важнейшие репродуктивные органы женщины, через яичники, через матку. Через грудь, но начинается он в уголках губ. И вот уголки губ это уникальные две зоны, которые отвечают за безотчетную радость сердца. Это фантастическая формулировка состояния 17-летней девушки, здоровой, довольной тем, что она родилась в теле женщины, удовлетворенной собой, просто счастливой от того, что она есть в этом мире. И для того, чтобы прийти к этому состоянию, я советую нашим радиослушателям сейчас проделать простейшее упражнение. Пожалуйста, вспомните улыбку Мона Лизы на картине Леонардо да Винчи. Вот эту загадочную улыбку, о которой, о которой говорит весь мир. В каком бы вы сейчас ни были настроении, постарайтесь ее воспроизвести на своем лице. Вот Маргарита с валентиной уже это сделали, мне очень приятно на них смотреть. А теперь... Возьмите э, двумя ручками, э, безымянными пальчиками безымянными пальчиками обеих рук, промассируйте уголочки губ от центра к краям, точечно. Не нужно делать широкий радиус этих движений, точечно, хорошенечко, так э, ощутимо, чтобы вы почувствовали, что вы хорошо нажимаете. Промассируйте уголочки губ. Делайте это в течение минут, делаю, минут. очень минутки. Да, хотя бы. И вы неизменно почувствуете, как сердце приливает радость. Чтобы усилить эффект от этого упражнения, пожалуйста, поднимите язык к небу вертикально, уприте язычок в небо, потому что на кончике языка тоже находится зона сердца. А почему безымянными пальчиками? Потому что на безымянных пальцах тоже находится а, а, отражение а, сердечного сердца. Да? Это тоже ручки нашей карты, мы уже об этом сказали. И это зона сердца на руках. А в а, реанимации, например, это на будущее это тоже полезное знание, используется, если человеку стало плохо с сердцем, нужно помассировать безымянные пальчики рук и кончик носа. Хорошо, если человек сам может это сделать, я и про пальчики и про нос, потому что он в таком случае замыкается сам на себя. Он не берет энергию, не отдает другому человеку, а сам себя реабилитирует. Это очень Сдаёт важно. Помните, энергетический знать. контур такой, да, для того, чтобы все да. стало реабилитировать да. Да. правильно. Да. Угу. А, вот в тот момент, когда вы вызывали вызывались обязательно радость сердца, вы одновременно поднимали грудь, вы наполняли энергией яичники. Вы э, препятствовали опущению матки, вы э, э, чистили от энергетических шлаков матку, вы наполняли себя тем ощущением, которое называется безмятежность, потому что гормоны, вырабатываемые яичниками, помогают женщине оставаться спокойной и принимать то, что женщина в как сказать, нестабильном, в несбалансированном, не негармоничном состоянии принять не в состоянии. Например, некоторые недостатки своего мужа, его характера, некоторые неудобства, связанные с тем, что внешний мир не так хорош, как, как представляет себе эта женщина, предположим. Да? Ну, просто быть спокойной и органичной, да? соответствовать идеальному образу женщины, вот такой, какой она пришла в этот мир. А вы знаете, Настя, что женщины они божественные, да, что они приходят в споры. Естественно, да, божественные. Я, я, я тебе писала об этом, и как раз я всегда в ведической концепции наша вселенная это женская лона, это женское начало, которое пронизано мужской энергией. То есть уже можно даже представить, сразу создается представление о том, что мы должны делать. То есть если мы сохраняем здоровье наших женских органов, то тем самым мы сохраняем здоровье этой вселенной, потому что, как я уже сказала, вот наша вселенная – это женская лона. И Совершенно. меня настолько всегда вот вдохновляет вот это представление, что я когда рассказываю, у меня вот говорят, что у меня даже лицо меняется, потому что я представляю, насколько могущественна, насколько всесильна женщина и какой она обладает удивительной энергетической способностью исцелять все вокруг, любая женщина. Не только ты, я или наши замечательные гости, которые очень представительные и такими замечательными вещами занимаются, но любая женщина в состоянии исцелять все вокруг. Я совершенно с тобой согласна. И то, чем я занимаюсь, внушает женщинам доверие к себе и приводит их к этому чувству, к этому ощущению, что они всемогущи, что они меняет этот мир одним своим присутствием. Это удивительное чувство, знать, что на твоих глазах происходит это чудо, эта метаморфоза. Я еще хочу вернуться к женскому здоровью и снова э, дать слово Валентине Алексеевне. Она расскажет, э, например, о излечении такой частой проблемы, э, как эрозия шейки матки. Я только Чуть-чуть скажу с моей точки зрения, что такое роза шейки матки. Шейка матки несет, как и каждый орган в нашем теле, энергию определенной чистоты и назначения. Шейка матки отвечает в этом смысле за предание. Это какое-то древнее слово русское. Предаться этому миру, предаться мужчине как представителю божественной воли на этой земле. Передать ему не соответствующие твоему статусу женщины, ответственность и обязанности. Это очень сложно сейчас делают женщины, потому что, ну, видимо, есть много страхов, нестабильности. Женщины хотят контролировать все самостоятельно. И вот эта вот способность без оглядки предаваться мужчине, которого ты выбираешь, она уникальна и она сохраняет женское здоровье. Поскольку еще раз повторю, женщины чрезмерно напряжены и наполнены мужской энергией, они увечат свою шейку матки, и источником заболевания этого органа нужно э, считать, я думаю, я, я почти уверена, вот это состояние. А сейчас Валентина Алексеевна расскажет еще о... Да, ну я соглашаюсь с Олей. действительно, она очень хорошо все говорит, мне, как специалисту медик даже ну, как добавить многое нечего но действительно сейчас эмансипация вот это задавила мир и женщина действительно хочет взять все на себя и тащат и тащит но действительно и издавне женщина это хранитель очага и если женщина будет здорова то будет здоров весь ее как сказать плод вот, вся ее семья. То есть женщина – это фундамент, на который держится дом. дом. И сейчас женщина, конечно, много несет на себе ответственности. Это и дом, это и работа, да? это и общественная, сказать, тоже работа на многих плечах тоже. А главное – это за женщину, это родить здоровое потомство – вот. Если родишь здоровое потомство, потом не будет проблем, не будет проблем в семье, не будет потом проблем в государстве. Это очень широкие, это широкие, широкие такие понятия. Поэтому вот я хотела бы сейчас сказать немножко, не буду говорить, это очень большая тема, как мы пользуемся теми дарами природы, которые имеем в фирме Тианде здесь, вот в Словении. Слава Богу, да, год назад у меня дочка этот проект начала здесь э, разрабатывать. Я немножечко перебью Валентина Алексеевна. Дело в том, что мы ведем свой эфир из представительства космоцевтической компании Тианде, которая мне предоставляет возможность здесь проводить свои занятия, уроки и просветительские лекции. Спасибо вам. Спасибо. Вот. Здесь, конечно, вот мы много говорим о китайской медицине да? И то, что сегодня я вам хочу представить Это тоже китайский продукт, будем говорить да? Это своего рода тоже ну, здравило, как здесь в Словении говорят Это лекарство Но лекарство это из природы, это растения Растения, собранные по лунному календарю Специально э, так подобраны, что вот они там, у них как-то в Китае одно растение, это э, Император. Ну, царь и другие министры подпируют. Вот на такой основе, э, значит, все растения в этих прокладках э, сложены. Мы говорим о прокладках гигиенических, дорогие дамы. Валентина Алексеевна имеет в виду, что вместо обычных наполнителей, вместо переработанной целлюлозы, внутри в эти прокладки вложены травы, собранные в определенное время, сознанием дела. И этих трав там целый сбор, там может быть 39-40, больше 40 трав. 49, да, да. 49 трав, 38 трав, 15 трав, различное количество трав. Травы, они так подобраны. И эти травы, действительно, они обладают лечебным эффектом. В них очень мощная энергетика. Если посмотреть с маятником, то это можно точно определить. Я вот занимаюсь этим, и я вижу, насколько большая, великая энергия в этих гигиенических прокладках. То есть с прокладки мы можем излечиваться от каких-то женских гинекологических да от таких я проблем, как эрозия шейки матки, потом эндометриоз – это катастрофическая проблема, которая ну женщину мучает, а там молоду, да, не знаю, если операцию не проведут, а операция неуспешно бывает, потом миомы, миомы малых Даже миомы излечивает. Да ну только до 8 недель миомы, которые... Вот. Потом э, излечивает тоже э, поликисты на яичниках. Поликистоз яичников – это проблема сейчас очень широкая вообще в свету, в мире. Не только у нас в России или здесь в Словении. Вообще доказано. Почему? Потому что девочки уже с раннего возраста пользуются контрацептивами. Это одно. Значит, меняется гормональный фон. Это против воли Бога. Вот. Потом, носят действительно все эти прокладки ежедневные или за критические дни, которые из переработанного сырья. И запомните, мы на первую чакру кладем этот утилизированный мусор, переработанный, но хлорированный отбеливательный, и все. И это, опять же, химия. Химия и еще и хлор. И поэтому столько много заболеваний. Сейчас ведется такая политика, что значит прививки против... HPV, цепи... да, вирус, папилломы. Да. Против папилломы. папилломы в Америке шамин... это ужасно вообще. Да, ну есть... это вообще ужасно, это ужасно. Нужно совсем пересмотреть свое отношение, отношение к контрацептивам, Отношение к этим прокладкам, которые продают у нас, индустриальные прокладки, и все э, на, э, значит, на, экранах э, рекламистов и все там э, огласы дают. Это хорошее, это еще лучшее. Да просто вспомните, что чем пользовались наши бабушки и чем пользовались мы. Но ну, я уже тоже в таком возрасте, я это помню. Тогда это ничего не было. Быловато и марли и все. А сейчас девочки 10-12 лет начинают менструировать, уже кладут всякую грязь на первую чакру. Какое здоровье будет? Какое потомство будет? Абсолютно тут нужно подумать и задуматься над тем. Если нам сейчас дают возможность все те люди, которые хотят принести добро в нашу жизнь, почему это не использовать? Вот эти энергетические прокладки, как мы их называем, энергия трав, Энергия жизни. Это же без лекарств, без антибиотиков мы можем, можем поздравить воспалительные заболевания женской половой сферы, можем поздравить острые и хронические болезни. Оздоровить. Оздоровить. Оздоровить. Оздоровить. Да, вот поздравить это совсем <laughs> другое. Да. Можем это себя помимо... поздравить так же. Да. вы меня так заинтриговали. Я вас с удовольствием приглашу в одну из наших э, следующих программ, потому что тема нещербаемая на самом деле. Да. Все-таки да. мне сегодня да. еще хотелось побольше про йогу лица раз... поговорить и конкретные да. примеры. Суда я рассказывала, когда мы готовились к передаче. Да. Я сидела, открыв рот, то, что я просто была поражена, удивлена и сама занимаясь здоровьем. Я даже не ничего не сказать, я настолько, я, я каждой своей подруге написала, вы должны это послушать обязательно. Угу. Я с удовольствием продолжу, Анастасия. Дело в том, что женщины, как правило, приходят с запросом, ну первое, в первую очередь, конечно же, на красоту. Женщины приходят э, в разном возрасте. У меня занимаются и 20-летние девушки, которые думают как раз вот о здоровье больше, да, о глубоком погружении в себя. Но приходят и женщины э, в том возрасте, когда уже задумываются, например, о пластических операциях. И я горячо их отговариваю. Почему? Потому что любой укол, сделанный э, в мышцу, э, ботокс ли, наполнитель ли, э, парализует эту мышцу. И мы достигаем только временного эффекта. Мышца, не, спа, не привыкшая работать, по истечении срока действия этого препарата, находится практически в мертвешем состоянии. Вы представьте себе, что вы не пользовались рукой полгода, она лежала в гипсе. Конечно, ее нужно разрабатывать. Правильно? Это абсолютно физиологически понятный процесс. Да? Любая, мышца, любая мышца, которая не работает, она атрофируется. И, например, например с космонавтами происходит, да, потом им тяжело двигаться, потому что они там не, не требуются, у них мышечных усилий в невесомости, ну, к примеру, такой мне очень фактически да. <смех> пришел в голову <смех> Пример. Да, то же самое происходит с лицом, поэтому, дорогие слушательницы, умоляю вас, не творите с собой ничего плохого, будьте, пожалуйста, в одно, на, одном, на одной волне с природой, то, что я вам предлагаю, это уникальный инструмент, который всегда у вас под рукой. Вы понимаете, вам не нужно идти к специалистам, вам не нужно вот ритчико сидит уже делает упражнение. Сейчас я вам пишу какое, не нужно обращаться в аптеке, ну то есть это потрясающий метод, которым вы уже владеете после прохождения курса йоги лица, вы его используете, если вы женщина, заботящаяся о себе, если вы не можете себя заставить, не можете найти время или там с линцой что-то линца вас накрывает, то просто есть волшебный пендель в виде, в виде встреч на скайпе, и очень здорово действует. Раз-два в неделю мы повторяем упражнения. Это прекрасно стимулирует к действию. Давайте я вам сейчас еще расскажу про одну зону чуд чудесную на лице, которая называется Дом изобилия. Он находится между бровей. Между бровей, посмотрите на себя в зеркало, и если вы хорошо знаете свое лицо, вспомните, есть ли у вас вертикальные морщины между бровей, да, которые обычно образуются в момент, когда женщина, ну любой человек да и мужчина в том числе, сердится, когда вы чем-то недовольны, когда вы активно мимику включаете. Вот эти две морщины, они сдвигаются, как шторки, как двери автоматические в метро, и закрывают нам взгляд третьего глаза. Это зона третьего глаза. Третий глаз своей фантастической силой пробивает время и пространство и дает нам возможность интуитивно ощущать, где наш путь к изобилию. Кроме того, эта зона между бровей отвечает. Она связана с внутренним органом желчным пузырем, а энергия желчного пузыря несет в себе возможность да, заканчивать начатые дела, быть человеку целеустремленным, пробивным, то что называется. Да? И если мы закрываем, хмурясь эту зону, мы автоматически сужаем собственные возможности. Например, если нам по жизни положен замок, мы получим пентхаус. Если пентхаус, то квартиру в Хрущевке. Вот представьте себе, да? Поэтому для этой зоны есть замечательное упражнение, которое я вам с удовольствием покажу, когда вы придете ко мне на скайп. Есть чудесные места на нашем лице, такие как дом внутреннего ребенка, дом партнерства, дом внутреннего ребенка расположен под нижним веком, дом партнерства на висках, дом родителей над верхними бровями, и масса других зон, говорящих нам о том, как мы общаемся с этим миром. Я вам рекомендую иногда внимательно смотреть на себя в зеркало не на предмет, как наложен тональный крем, а на предмет, например, появления новых знаков в этих зонах. Родинки, воспаление, красные жилки, да, вот куперозные, которые иногда появляются. Все это свидетельство изменений, во внешнем мире связанных с, с вашим внутренним состоянием. Еще раз вернусь Очень к конкретным вами... вопросам. Ты сейчас рассказала, Ольчка, вот про то, что есть отражены дома разные внутреннего ребенка, родителей, денег. И это все, я просто сейчас вот прям слышу, какая связь с астрологией, потому что у меня еще есть одна побочная тема моя, с которой я занимаюсь, это физическая астрология Джоитеша. Ну, в принципе, астрология, она везде похожа, да, так или иначе. Там есть просто разные методики прочтения, и там точно так же есть вот эти все дома. То есть и на нашем лице вот мы видим нашу натальную карту. В Индии есть даже такая веда, как раз, которая занимается предсказательными техниками по лицу и изучению лица, потому что по лицу очень многие опытные астролог опытный джойте специалист может рассказать, практически даже не заглядывая в вашу карту. Точно так же, как и по руке можно это сказать. То есть, это не мистика, на самом деле. И мы находим доказательства этого, вот, пожалуйста, в йоге лица, достаточно современной методики, которая, конечно, вот на Моллера предлагается. Совершенно с согласна, Настюша. И дело в том, что йога лица невозможно навредить. Я всегда думала, какой Какое преимущество у этого занятия – им невозможно навредить. Это занятие может только помочь в жизни, уравновесить дух, сбалансировать разнообразные события в жизни, привести себя в порядок. Внешние женщины потрясающе начинают выглядеть, еще раз повторяю, при условии, что занятия регулярны. Румянец к щекам приливает через полчаса. Это сильнейшая нагрузка. Мы комбинируем эти занятия с дыханием, например, с так называемым вагинальным дыханием, когда одновременно производится энергетическая чистка матки. Это сильнейшая практика. Мы Делаем, например, такое движение глазами в, в упражнениях, которые делают йоги в своей медитации, и оно тоже приводит к, к сильнейшим результатам. Я еще не упомянула, что мы... А зрение очень... улучшается, Оль? Вот интересный да. такой момент. Потому да, что все, ну, скажем, вот я, например, там а, вошла в возраст, когда уже я не то что стала испытывать проблемы со зрением, но у меня такое есть внутреннее ощущение, что скоро они начнутся просто возрастные изменения. И мне И для человека, это... например, который всю жизнь очень-очень хорошо... Видел, для меня это фактически равносильно трагедии. Вот мне интересно, можно воздействовать на зрение тоже, да? Абсолютно. Я сама ношу очки, и у меня диоптрия через полгода уменьшилась на пол, полдиоптрии. Я иду медленно, но верно. Я точно знаю, что я, ну, если не верну себе идеальное зрение, то уж дальше своей диоптрии я точно не пойду. Это однозначно. А вот еще хотела сказать про Ридочку, который после... Полутора месяцев занятий произошел фантастический всплеск в личной жизни. Вы даже себе вообразить не можете, как, в каком смерче ухажеров находится эта женщина. Понимаете, она работала над созданием этой замечательной школы русского балета. Она то, что называется, впахивала ежедневно. И когда мы с ней познакомились, она была ну, практически на грани истощения нервного. И сейчас я вижу перед собой цветущую, молодую, Великолепную женщину, которая, знаете, на пальцах двух рук не удастся перечислить количество приглашений на свидание в один день. Вот, Ридочка, поделись с вами пожалуйста. На самом деле это так. Я хочу, как женщина, рассказать свои ощущения от практики, с которой я познакомилась, практика йоги лица». На самом деле... Я тоже нахожусь в том возрасте уже, в общем-то, достаточно взрослом. Вот. И через, перейдя через порог своих 50 лет, я понимаю, что все только начинается. я не верю, что не ведь. Вы слышите этот девичий да? Переказ. И на самом деле, кроме того, что у меня очень активно вокруг меня бурлит жизнь, чему я очень рада. Вот. У меня как бы, получилось так, что у меня тоже жизнь не была такая совсем как бы, у каждого, есть свои проблемы, да, каждый их решает. Вот. Но когда я начала заниматься как бы, практикой йоги, у меня еще восстановился месячный цикл. То есть, что? представляете себе, что э, вот так, да? цикл восстановился, то есть, Рита сейчас находится э, в полноценном женском состоянии, в абсолютном счастье и юношеской радости. Знаете, я хочу сказать на эту тему, что, конечно, то, что э, вернулась в жизнь – это радость, это прекрасно, но вот это, это то, что восстановился, восстановился цикл, это замечательное событие. Это не значит, что люди а, ну, сейчас да, будет планировать, значит, планировать да, да, роды в воде физиологичные. Это значит, что молодость и, и женская, женская молодость продлевается на годы и годы. Вы понимаете? Я вообще считаю, что мы не имеем дело с возрастом, мы имеем дело с энергией. Это самое главное в нашей жизни. Я И еще хочу добавить. Я еще мы... попросить, дорогая, еще примеров привести вот именно таких чудесных исцелений, потому что да, я с, смотрю, с удовольствием. 38-летняя моя курсистка, моя клиентка, ей 38 лет. Закончилась менструация, ввела чудовищный образ жизни, взяла на себя все мужские обязанности по дому Мама умер, муж. Она ну, заняла практически его место. И сейчас мы с ней занимаемся два раза в неделю. У нее сошла оттечность. У нее вместе с терапией, которая ей назначена Валентина Алексеевна, не медикаментозной, поверьте, там одни прокладки, витамины и поддерживающие БАДы, мы ее вытягиваем из этой пастозной аморфной структуры энергетической, в которой она оказалась, и она хорошеет на глазах, активность появилась. Когда я ее встретила, эта девушка не могла быстро ходить, она потела и задыхалась просто погибала на глазах, выглядела, ну, жутко. Сейчас что мы имеем? Активность в жизни появилась, да, появились новые интересы. А, постеп... Я не, не говорю, что сейчас же моментально, через месяц цикл восстановится, но а, с... она просто себя хорошо стала чувствовать. Знаете, вот утром не умереть с утра прямо пораньше, а встать и действовать. Я хочу сказать, что эти упражнения добавляют энергичности. У меня занимается мама четверых детей одна, и одна мама пятерых детей. Эти мамы, как смерч носятся по жизни, успевают все. Понимаете, это вы себе представьте, сколько обязанностей у многодетных матерей. Они, я хорошо представляю, <связываем> у меня да, Понимаете, занимаются как чемпионки, потому что понимают, что э, энергию брать ну, од... энергию брать можно из двух источников. Из любви Бога и из йоги лица. Я пришла к этому выводу на собственном опыте. Глядя на них, они э, меньше спать хочется. Вот что, друзья, меньше хочется лениться. Прибавляется энергичности, прибавляется того состояния, которое называется постоянной востребованностью самого себя ты смотришь на себя и понимаешь, мне совершенно некогда тратить время на этой земле, в этой жизни на ерунду. Совершенно. Расчищаются связи. Вот мы тут с Ридочкой шли и рассуждали о том, что давно уже, давно остались позади дурацкие разговоры про Васю, Фетю, Маню, а как там у неё, как у ее... понимаете, вот эти, то, что называется женский чес, извините меня за сленг. Разговоры ведутся о том, как улучшить жизнь, при помощи каких практик, куда бы еще применить свои роскошные силы. Да? Можно еще добавить? Да, да? разумеется. Конечно, практика йоги лица, конечно, дает возможность женщине, возможность заглянуть внутрь себя и себя послушать, а что хочет сама женщина, в конце концов. Да, у нас очень много всяких прав, вернее прав, больше обязанностей, чем обязанности, прав, да. но вот как раз, как раз йога лица дает возможность женщине остановиться, послушать себя, заглянуть в себя внутрь и э, наконец э, понять, что наконец женщина тоже хочет… Э, Понять свои истинные понять желания, свои истинные желания да. которые природа предназначила. Да, вернуться и... к своей природе, да, абсолютно верно. Да. И... Ну, я Я вот всегда своим пациентам так говорю. Вы вот послушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, встали и ушли, и ничего не сделали. За вас я не буду делать, мама не будет делать, муж не будет делать. Вы сами должны за себя скорбеть. Сами себе должны помочь, то есть вы должны себя слушать и действительно изнутри и сами делать. Никто за вас не попьет, не поест, извините, тоже не сходит на ВЦ, не пописит, не покакает. Это мы делаем только сами. И то, как мы сами замыслим, так и сделаем. И никто на Оля нам помогает в том, что она нам э, правильно вот эти упражнения преподносит, как правильно сделать, но если ты не будешь делать, ничего не получится. Совершенно верно. Да. Оля. Оля дает От... инструмент как сам, раз идти к себе. Да, дает потрясающий инструмент на пути к себе. Я недавно мне посчастливилась участвовать в одной конференции, которая как раз говорила о пути к себе. И моя тема была о том, что путь к здоровью это, это духовный путь, потому что мы часто очень об этом забываем. И мы, потому что наше здоровье, согласно священным писаниям, оно принадлежит не нам. Вот, мы должны это запомнить, оно принадлежит прежде всего Богу. И это божественный дар, который мы имеем, и, то, что... и мы его обязаны хранить, приумножать и увеличивать, как только возможно. Совершенно согласна с тобой, Настюша. Еще пока мы не закончили, я хочу обязательно рассказать еще об одной теме – это гормоны, дорогие девушки, женщины. Это важнейшая часть этой практики, вот йоги лица, потому что мы работаем с гормональной системой нашей. Мы настолько здорово запускаем механизм, вы представляете, вот я сейчас говорю о лице всего-навсего, но мы запускаем механизм обновления гормональной системы, потому что мы начинаем увлажнять наше тело. Вы вот знаете, мне одна женщина сидела на занятии и плевалась в стаканчик. Настолько начинают даже слюнные железы работать. Вот все, все железы организма, да, гормональные железы в том числе. Потому что гормональные железы – это наши лубриканты. Увлажнён сухо, сухой засушенный изюм, сравните с, со свежим виноградом. Да? Вот, Йога лица позволяет из... повернуть время вспять, из изюма снова сделать свежий виноград чистый И мы э, выполняем эти упражнения, осознавая это, не осознавая, ли, возможно, для кого-то это слишком много информации, слишком она глубока для того, чтобы сейчас это воспринять. Но мы все равно это делаем. Э, если ваша задача э, просто стать красавицей ради Бога, знаете, женщина, красота женщины божественна, она тоже принадлежит Богу. Женщина не может по собственной воле стать красивой, не занимаясь своей душой. И м, отражение э, ее состояния, состояние здоровья, которое тоже, как сказала Настя, принадлежит Богу, ее души, ее э, э, прилежание, с которым она заботится о себе – это все на поверхности. Да? Мы сразу Сталкиваясь с такой женщиной, говорим, она божественна. Да, действительно, женственно, божественно, женская натура, женское я, это божественно. Но я хочу сказать так, организм человека ⁇ это самовысстанавливаешь, саморегулируемая система. И, милые дамы, не торопитесь получать заместительную терапию, когда у вас прекращаются месячные. Это вообще катастрофа, это против, против природы, это можно восстановиться. Да, наступает эта стрессная какая-то ситуация, что и цикл прекращается. Но ведь если вы займетесь собой, как я уже прежде сказал, только вы, если вы займетесь сейчас вот то, что вам предлагает Оля, йога лица, вы почувствуете себя действительно моложе на 15-20 лет. Вот, и вы почувствуете себя женщиной, потому что обновляется гормональный фон. И если мы много сидим за компьютером, если мы автоводим, да, мы постоянно сидим и сидим и сидим. А движение ⁇ это жизнь. Это уже не мною так сказано, я повторяю. Поэтому движение мышц... С лица. Это тоже жизнь. И эта жизнь обновляет нас. И мы становимся моложе. Спасибо. Благодарю я за... еще хотела добавить, вот мне, когда мы с Соли готовились к программе, она мне прислала такую памятку. И я хотела бы из этой памятки зачитать одну фразу, которая мне очень нравится и которая нам очень о многом на самом деле говорит. А то, что в курсе йоги лица, у каждого устанавливается своя особенная, тесная, чуткая связь с собственным телом. Вы начинаете безошибочно чувствовать, когда что именно, в каких количествах есть, и перестаете тащить в рот то, что попало. Вес уходит не быстро, но верно. Так что йога лица помогает не только нам быть красивыми, здоровыми, но еще также сохранять, например, правильный вес есть и не задумываться о том, что мы кушаем. Да, дорогие девушки. И вовремя прошу вас, пожалуйста, также обратить внимание на ваш сон. Сон женщине необходим в идеале с 9 вечера, ну, в крайнем случае, с 10 вечера до 2 ночи. В этот момент вырабатывается важнейший гормон мелатонин, который отвечает за отдых, за омоложение. Если в этот период вы не спите, то потом, сколько бы вы ни спали, вы себя не чувствуете отдохнувшей. Улечка, и... спасибо тебе, дорогая. Потрясающая программа. Честно сказать, я, я всегда люблю такой жизненный эффект. Вот, программа. Всегда, потому что мне очень нравится, я, я люблю вот именно такую неотрепетированность. У меня такое впечатление, что тем не и я еще с радостью тебя приглашу в какие-нибудь последующие эфиры, мы с тобой обсудим. Спасибо большое, говорите, спасибо большое, Валентине мне очень интересно. Валентина Алексеевна тоже, я думаю, станет героем нашей программы спасибо. очередной, спасибо, потому что невероятно совершенно все, что я слышу. это Мне кажется, этим надо просто, мы обязаны этим делить. Я благодарю наших да слушателей вы... и благодарю наших дорогих гостей. У нас, к сожалению, уже заканчивается спасибо время. Спасибо большое. Да, и а, спасибо вам, что вы были с нами. И до следующих встреч в следующий четверг на волнах радио Сангейтс. У нас будет очередной гость. Я пока сохраню это в тайне. А, и следите за нашими анонсами. И приезжайте до... к нам в Любляну. Спасибо. В спасибо. До свидания. До свидания. Всего наилучшего. До свидания. До свидания.